Всем привет дорогие друзья, продолжаю снимать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollar, каждый день выполняя простые задания. Данный токен мы сможем продать в июне, плюс еще дополнительно откроется Farming Pump, что придаст ценность монете. Регистрация на бирже простая, займет одну минуту, и это через ссылку в описании или для мобильных устройств QR-код. После регистрации Можете спокойно пользоваться биржей. Верифицировать аккаунт здесь не требует. Вывод криптовалюты фиатом. Торговля криптовалютой фиатом. В общем все функции этой биржи вам доступны. Без прохождения верификации. Задание регистрации Telegram бот выполняется один раз. У каждого задания свое описание. Достаточно нажать кнопку выполнить. На второй странице текстовая инструкция. Для заданий. Депозит, рейд, своп, 10 дайсов и фарминг. Снял два видео, показал как выполняются. Размещение постов в твиттере, в фейсбуке, вк отключен. Текстовая часть находится в описании. Копируем, вставляем. Еще добавляйте что-то от себя, чтобы посты не были одинаковыми и социальная сеть вас не засчитала как спамера и не заблокировала аккаунт. Добавляйте что-то от себя еще, размещайте пост, ссылку на пост, сюда в ответ и кнопку «Проверить» и «Получить». Снимайте обзоры при возможности для YouTube, TikTok, проверяйте других пользователей, 12 проверок в день, за каждое 100 монет дают. Моя статистика 333, принято 49, я сделал неправильно, но это статистика нормальная. И общайтесь в чате здесь на тему криптовалюты. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.